Тестовая запись. Раз, раз, раз. По ходу записывает. Итак, всем привет, друзья. С вами снова я, Альмир. Вы наверняка удивлены, что я начинаю с главного меню Майнкрафта, друзья. Как вы видите, вот тут сейчас появится вот испытание для Альмир Плей. Один подписчик мне сделал очень хорошую карту. Говорит, что классно и так далее. Короче, мы будем сейчас его проходить. Ну что ж, погнали. Кстати, друзья, он еще оставил тут Скриншоту сейчас покажу. Ну что ж, друзья, я захожу в этот Майнкрафт. Сейчас он быстренько зайдет, а сейчас я вот первый увижу эту карту в, в реале в моем телефоне, друзья. Капец, вот пример, вот капец, друзья, прям я офигеть... Все, друзья, я за я зашел. Так, тут. Тут создатели, друзья, вот. А их строили даже два, два участника, друзья. Так, Аким и... ИНЮЮЮА4 и... Что там, что-то там еще. Подождите-ка, друзья, вот так вот сделаю сейчас. Во. инюююда 4 n 1 к Вот, и Аким1123. Так, что тут дальше написано? Привет, Альмир Плей, эта карта сделана специально для тебя. Спасибо, мой подписчик, я очень рад. Так, сделай ссылку на эту карту, если наберется какое-то количество лайков. Ну, наверняка я этого не, см не смогу сделать, потому что я плохо разбираюсь в этих винрарах и все такое. Если получится. Угу. так. А тут он сделал какую-то крестик из алмазных мечей, друзья. Ну что ж, давайте прохай. А, кстати, друзья, давайте переходим сперва на этот режим приключений. Приключенский, друзья. Ну что ж, погнали. За Вопрос. Когда я с тобой смогу снимать ролики? Что? Я не знаю, не знаю. Это 10 июля. 11 июля. И 9 июля. Ну, давайте выберем рандомный, Рандомную. Я умер. Так, друзья, я умер зачем-то. Давайте выберем 11. Опять умер, друзья. Что это такое? Наверное, уже 10 июля. Да. Вопрос, когда я куплю комп? Да откуда я знаю, друзья? Что это за карта? Я не понимаю. Давайте тоже рандомно будем заходить. Так, я умер. Так, тут я помню, было 10 июля. Теперь. 19 июля. Так, друзья, я не понимаю. Так, я вылетел из карты, друзья. Так. Заходим сюда. Теперь вот сюда. Ага, так, друзья... Немножко получился так. Как... За... Вопрос. Когда создали Майнкрафт? Ну, это очевидно, это 2009 года. Так. Сколько у тебя подписчиков? Вот, друзья, я честно скажу, пока что у меня только 222. Если вы подпишетесь и поставите лайк на этот видео, и еще будете строить для меня карты различные, и присылать их по по моему почту там походу у меня на канале есть почта вот но пока что у меня 222 пожалуйста подписывайтесь на канал так сколько лайков было набрано на твоем ролике с не с недоработанной картой так друзья ну я заранее вошел в youtube и посмотрел там было 13 лайков походу это неправильно друзья Ну. Ну, было уже 13, друзья. Там было 13 лайков. Я заранее его посмотрел, друзья, за, зайдя на YouTube. Так, наверное... Блин, друзья, меня опять убило. Так. Сюда. И теперь... А, сюда. Теперь. Прямо. Опа. И... Сюда. Теперь. Ну, наверное, на восьмое, друзья. Так. Ого, тут наверное, надо ставить, друзья, поинты Все, друзья, так спампойнт да, стоит здесь. Точка появления. Угу. Все норм. Теперь проходим паркур, друзья. Смотрите, как он прекрасно сделал, друзья. Так, я же могу запрыгнуть отсюда, от отсюда. Так, давайте, друзья, чтобы было мне легче, сделаем разделить элемент управления, точнее его включим вот так вот. Так будет мне легче, вот так вот приселиться. И прыгаем, хопа! Так получился, друзья. Так, так, так, так, так, так. Теперь, ох, друзья, это очень сложный паркур. Оба. Срезать немножко, так. Тут пошел дождь. Я ненавижу дождь на Майнкрафт, друзья. Я его вообще, я вообще его не уважаю. Так. И хоп. Я опять здесь. И давайте сейчас пройдем этот. Хопа, <с> друзья, я прошел. <с> я прошел эту фигню, так. Так, друзья, хоп-хоп-хоп-хоп, теперь прыгаем вот сюда, так получился, друзья, и, наверное, мы это прошли, так, слайм-блок, и, хоп мы прошли, друзья, так, теперь давайте на всякий случай тут поставим спаун point, друзья, вот так вот, ставим его, тут голова крипера, друзья, капец, я по головам вообще не паркурюсь, друзья, так, вот надо вон туда. Наверное, можно его отрезать немножко, друзья. Оп. Наверное, этот подписчик не будет против. Так. Этот заборенький, друзья, я тоже ненавижу. Так. Прыгаем на этот. Хопа. Так. Теперь прыгаем, закрываем. Так. Теперь... Ай, блядь, сука. Да, друзья, это очень... Классные, так сказать, паркуры, друзья. Паркуры. Так. Прыгаем сюда. Хопа, так. Так, друзья, мы уже половину прошли капец. Так, сюда, теперь вот сюда. Наверное, у меня там записывается. Да, друзья, у меня там записывается. Теп... Так, теперь, друзья, вот этот на... Песок душ, друзья. Хоп. Фу, друзья, счет не упал. Так, теперь прыгаем на этот протек. Капец, друзья, с первого раза у меня получился это. Капец, капец, капец. Давайте сразу напрыгнем вот этот э, на магмовый блок, друзья. Так получился, друзья, получился? Так, на shift, на shift этот, возможно. Хо. Так, друзья, я уже тут. наконец-то прошел это место. Так, теперь прыгаем на этот магмовый блок, друзья. Вот теперь сюда. И, друзья, на слайм блок капец, я его вообще не люблю. Так, прыгаем. Оу. Фух, друзья. Так, теперь вот сюда, вот так вот, и теперь вот сюда. Так, прошли, друзья. Хопа. А теперь, ух, друзья, тут, тут походу лабиринт. Давайте сразу пойдем. Хотел сказать налево, не получился. Так, тут вход. Давайте прямо, друзья, будем. Будем идти прямо. Вот сюда. Блин, опять тупик, друзья. Капец! И Запутался, друзья. Это прикольный у них этот карта, друзья. Мне очень понравился. Так. Ну, скринтор, вы все равно его увидите, если я не забуду его поставить, друзья. Так. Ух ты, друзья, походу, вышел. Так. Молодец, ты прошел лабиринт. Ага. Теперь найду кнопку, чтобы пройти дальше. Как... Тут на огромном этом месте, друзья. Как я его найду? Давайте сразу проверим все дома. Так. На сундуках это невозможно. Так. Ну вот, вот это вот. Короче, вы наверняка поняли, друзья. Так, тут бочки. На бочках, наверное, тоже нету. Да как же так друзья я все равно еще его не, не нашел так наверняка вон там что-то есть друзья вон там давайте-ка друзья аккуратненько его нет наверное друзья там его нету давайте проверим все деревья друзья может найдем Капец, друзья, я уже проверил все деревья, все еще его не нашел. Может они вон там вот. Все дома обошел, друзья, и не нашел его. Капец. А кстати, друзья, я вообще не вошел на этот дом. Давайте-ка войдем. Так, тут. Тут там нету, походу, друзья. Вау! Как это его сделал, блядь. Очень красиво, смотрите-ка. И типа вот череп и. Крестик. Так. Хм, точка появления заново, друзья. Так. Блин, капец, друзья. Как же сложно его найти. Так. так кстати, друзья, сразу хочу, хочу сказать, этот создатель всего 10 лет, друзья. Капец, он строит такие карты. Наверняка в будущем он станет каким-то создателем карт. Прикольно, прикольно, друзья. И спасибо ему огромное. Этому, как там его ник? Нью you, или... Короче, как-то так. <смех> не помню уже. Так, тут ничего нету, может... <смех> Он спрятал его. Так, друзья, я нашел. тот, что такое тут. Потому что -то написано, друзья. Креатив, убить всех сущностей. Ага, пока что не надо. Так что, что что это такое, друзья? Я не могу выбраться, блин, друзья, надо как, как же я не хотел, друзья, переключиться на креатив, но придется придется. Но хотя бы, друзья, там, блять, там можно было нажать. Давайте закроем на всех исчезнет дырку. Мало ли, друзья, мало ли, может я опять упаду? Кто его знает? Я же не внимательный, друзья. Вы наверняка все меня знают. Итак. Ух ты, тут, тут свинья, друзья. Может тут... Ага. Хочешь морковку, морковку? Хочешь пожевать? Давай, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ко мне, ко мне, ко мне. Иди сюда. Так, свинка, свинка. Так, а, а вот тут вот, друзья, его место. Давай, иди уже! Давай, давай, давай, давай, нажми на эту плиту. Давай. Давай, давай. О, все, друзья, у меня получился. Ах, блин, друзья, теперь надо убить этого. Потому что он меня будет все время сейчас телепортировать. И, кстати, друзья... Я... Пока... Так, пока что, друзья, я не выключил креатив. Давайте его убьем. Так. Блин, тяжело, друзья, тяжело. Так, все, убили всех сущностей. Теперь будет легчайших из легчайших, друзья, наверное, наверное. Я... я не проверял эту карту. Так, тут, тут должна быть стрельба какая-то. Так, да, друзья. Так, вот бесконечный лог и стрела. Сейчас будем стрелять, друзья. Так. Так, теперь вот сюда. Теперь Теперь вот сюда, друзья, так. Наверное, нам надо, друзья, вот эту вот калитку открыть. Открыть. Так. Да ну, не попал, друзья. Все, еще не попал. А, давай. Все. Попал, друзья. Теперь Вот эту вот кнопочку, которая лежит на земле. Хопа, попал, друзья. Хопа, попа. Так попал, хопа попал. Теперь вот сюда. Так не попал, друзья, хоп, хоп, хопа. Так попал. Вот сюда теперь наверху, хопа попал, друзья, капец. один сразу на эту, на большую. Блин, опять пошел дождь, друзья, я его выключить сразу же. Давайте на эту вот самую верхушку, друзья. Он нас... О, нифига себе! Даже не видел, друзья. Так. Заходим сюда. И... Это типа всегда. Поздравляю, ты прошел нашу карту. Можешь подорвать здесь все. Не-не-не, не хочу. Не, не хочу, я не буду подорвать эту карту. Так, креатив, друзья. Давайте нажмем. И... Так, тут что-то написано. Поставь красный факел вместо обычного факела. Хорошо, пусть будет... Блин. Пусть будет, по-твоему, подписчик. Сейчас я поставлю... Красный факел на место этого. Так, сейчас быстренько. чтобы было мне легче. Да, окей. Okay. Походу у него недоработанная карта. Ну, сейчас я быстренько его исправлю, друзья. Пока что у меня не залагало. Так, редстоун. Так, друзья, я пощинил эту карту. Точнее... Это ферверочный аппарат, друзья Он тут на место э, Раздатчика Положил тут выбрасыватели Вот этому, поэтому вот Не работал, друзья Так теперь Должен заработать, друзья Давайте-ка Ого, друзья Я прошел карту Спасибо этому подписчику Я очень благодарен Ого, друзья Я прошел эту карту Давайте-ка посмотрим туда ну да, он уже закончился, друзья. Ну что ж, друзья, вот такую вот карту прислал нам наш подписчик. Было очень круто, весело. Поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И делитесь мнениями в комментариях, друзья. Всем пока, кто смотрел этот видеоролик. Всем пока, друзья. Я не могу, не могу махать, машать. Мах... Короче, всем пока, друзья.